Здравствуйте, уважаемые студенты! Одним из важных этапов в процессе поиска работы и трудоустройства занимает прохождение собеседования с потенциальными работодателями. Поговорим о том, как грамотно подготовиться к собеседованию, чтобы чувствовать себя максимально уверенно и повысить шансы занять желаемую вакансию. Прежде всего, заранее ознакомьтесь с информацией о компании, в которую вы идете на собеседование. Подключите все возможные каналы, зайдите на сайт организации в интернете, используйте деловые справочники, прессу или другие источники. Ознакомьтесь с направлениями деятельности и истории компании, Вот образование, этапы развития, изучите названия подразделений, запомните информацию о достижениях компании и тому подобное. Тем самым, в ходе беседы с работодателем, вы сможете продемонстрировать серьезность своих намерений. Перед собеседованием заранее продумайте маршрут, по которому вы будете добираться до организации работодателя. Время, необходимое на дорогу, рассчитайте с запасом. Приведите в порядок внешний вид и подберите соответствующую ситуацию одежду. Назову несколько общих рекомендаций к внешнему виду соискателя. Предпочтителен деловой стиль одежды. Для мужчин деловой костюм, рубашка, галстук, ботинки. Для женщин блузка, жакет, юбка длиной до середины колена, либо классические брюки, закрытые туфли на невысоком каблуке. Одежда должна быть чистой, выглаженной и удобной. Только в этом случае вы сможете полностью сосредоточиться на процессе собеседования. Тщательно подбирайте аксессуары к своей одежде. Их должно быть минимальное количество. У женщин макияж и маникюр должны соответствовать деловому стилю. Ничего яркого, блестящего и кричащего. Составной частью вашего делового стиля должна быть аккуратная прическа. Обратите внимание, что с собой на собеседование следует взять следующие документы. Паспорт – основной документ об образовании, диплом или аттестат, дипломы, удостоверения, сертификаты о прохождении дополнительного обучения, если это связано с предполагаемой вакансией, трудовую книжку при наличии или ксерокопию, рекомендательные письма. Молодым специалистам следует в обязательном порядке собирать и хранить все отзывы о прохождениями разного рода практик и стажировок и предъявлять их на собеседование вместо рекомендательных писем. Обязательно приготовьте ежедневник или блокнот, чтобы записать информацию, полученную от работодателя. Две шариковые ручки, чтобы при необходимости заполнить анкету и делать свои записи. Удачную фотографию размером 3 на 4 Она может пригодиться для анкеты. Резюме ⁇ портфолио для людей творческих профессий. Портфолио ⁇ подборка наиболее удачных определенным образом оформленных работ, выполненных когда-либо соискателем вакансий. Портфолио ⁇ могут иметь не только дизайнеры, но и другие специалисты, результаты работы которых могут быть представлены с помощью визуального ряда. Картинки, фотографии, схемы, графики и тому подобное. Наиболее правильно иметь портфолио в двух вариантах. В виде красивой папки и в электронном виде. И демонстрировать свои работы в зависимости от того, как это удобнее работодателю. Портфолио в бумажном варианте представляет собой папку, в которую вложено ваше обращение к работодателю, сопроводительное письмо, резюме и ваши работы с минимальными комментариями. Образцы ваших работ должны быть представлены на отдельных страницах. В портфолио рекомендуется представить свои самые удачные работы. Лучше, если они будут выполнены в различных жанрах, будут разнообразными по стилистике. Кроме того, рекомендуется взять на собеседование публикации, непосредственно связанные с профессиональной деятельностью кандидата или их копии. Также можно красиво оформить в виде своеобразного портфолио. Итак, общая часть подготовки к собеседованию завершена. Теперь займемся содержательной частью подготовки. Собеседование – это вид деловой коммуникации. А как известно, любая деловая коммуникация проводится с определенной целью. Вряд ли можно достичь цели, прежде чем вы ее четко сформулируете. Следовательно, необходимо точно представлять, что вы хотите получить в результате данного общения и что вам придется сделать для достижения цели. Как ни парадоксально, но цели соискателя вакансий, которые он ставит перед собой при подготовке к интервью в компании, могут быть разными. Перечислю наиболее часто встречающиеся цели соискателей. Получить работу в данной конкретной организации. При этом виды должности могут быть разные. Получить именно эту должность. Получить более высокую должность или заработную плату, чем заявила компания. Собрать больше информации о вакансии компании и только после этого принимать решение, претендовать на заявленную вакансию или нет. Попрактиковаться в прохождении собеседований. Добиться встречи с первым лицом данной компании. Оценить свою рыночную стоимость как специалиста в определенной сфере. В процессе подготовки к собеседованию необходимо заранее продумать ответы на возможные вопросы работодателя. Почему вы выбрали такую работу, компанию, образование? Приведите серьезные доводы, возможности роста, полезный опыт и тому подобное. Получали ли вы другие предложения о работе? Если получали, прямо скажите об этом. Это повысит ваши шансы. Разумеется, следует добавить, что данная работа вас интересует больше. Проходили ли вы интервьюирование в других местах? Как правило, можно ответить «да», но не уточнять, где именно. Что вы можете рассказать о своих слабых и сильных сторонах? Постарайтесь назвать те положительные качества, которые необходимы сотруднику на той должности, которую вы хотите получить. Не забудьте упомянуть про трудолюбие, пунктуальность и ответственность. Какую заработную плату вы хотели бы иметь на данной должности? Рекомендуется при ответе на данный вопрос назвать сумму, немного превышающую среднюю заработную плату. В том случае, если вы назовете невысокий размер заработной платы, у работодателя может сложиться впечатление, что у вас заниженная самооценка или вы являетесь плохим работником. Если же назвать наоборот высокую заработную плату, то можно произвести впечатление амбициозного и горделивого человека. Почему вы хотите получить именно эту работу? Почему нам стоит вас нанять? От вас ждут подтверждения того, что вы в курсе дел компании. Отсутствие знания о компании и отрасли является одной из основных причин отказа в приеме на работу. Как вы представляете свое положение через 5-10 лет? Лучше отвечать обтекаемо. Например, я хотел бы работать в этой же организации, но на более ответственной работе. Каковы ваши самые крупные достижения? Составьте список своих самых больших достижений за последние несколько лет. Например, победы в олимпиадах, конкурсах. Какие у вас есть вопросы? Следует предварительно продумать, что в наибольшей степени вас интересует в предполагаемой работе. Задавать рекомендуется 3-4 вопроса. Что бы вы хотели узнать еще? Никогда не говорите, что у вас больше нет вопросов можно спросить о содержании вашей будущей работы, о том, чего ожидает фирма от кандидата на эту должность, почему уволился человек, занимавший эту должность до вас, или уточнить что-то, оставшееся неясным из предшествующей беседы. Расскажите немного о себе. Для того, чтобы предстать перед работодателем в выгодном свете, стоит заранее подготовить самопрезентацию. Прежде всего, определите цель этой презентации. Она должна совпадать с целью посещения данного работодателя, о чем мы говорили выше. Самопрезентация не должна длиться более 15 минут. Если работодатель готов слушать вас дольше, нужно продумать, какую информацию можно оставить про запас. Все, что вы будете говорить, должно быть подчинено вашей цели поэтому не рассказывайте о том, что не имеет непосредственного отношения к будущей вакансии. Воспринимать информацию исключительно на слух достаточно тяжело для большинства людей, поэтому, если ваша профессия не предполагает наличие портфолио, захватите с собой какие-нибудь наглядные подтверждение вашего опыта, образования, достижений. Помимо дипломов, сертификатов, письменных рекомендаций, это могут быть фотографии или, например, благодарственные письма. По ходу самопрезентации вы сможете их показывать работодателю. В процессе презентации подчеркните свои личностные качества, которые с точки зрения работодателя требуются для успешной работы в данной должности. Если в организацию требуется сотрудник с хорошими навыками работы в команде, то во время презентации чаще употребляйте местоимение «мы». Старайтесь говорить таким образом, чтобы ваша речь наилучшим образом воспринималась данным работодателем. Если вы видите перед собой человека эмоционального, обязательно включите положительные эмоции в свою презентацию. Если этот человек более всего понимающий язык цифр, то постарайтесь привести какие-то данные о своих результатах в математическом выражении. По ходу презентации вам придется быть достаточно гибким и внимательным, чтобы адекватно реагировать на изменения интереса работодателя к тому, о чем вы говорите. Возможно, какую-то тему вам придется осветить более подробно, если вы заметили, что интервьюер с особым вниманием отнесся к одной из ваших реплик. В процессе презентации обязательно постарайтесь дать информацию работодателю по следующим пунктам. Профессиональное знание, умения и навыки, умение работать, мотивация и ее адекватность вакансий, личные обстоятельства, позволяющие успешно трудиться. Здоровье, отсутствие вредных привычек, условия жизни, семья и тому подобное. Личностное качество и их адекватность к корпоративным нормам компании и должности. Безопасность для организации. Дополнительно способность и стремление получать новое знание, умения и навыки. Обязательно подчеркните в презентации, какие преимущества и выгоды получит компания, если вы станете ее сотрудником. Помните, что любая презентация проводится только с опорой на потребности тех, кому она предназначена. По окончании презентации еще раз подчеркните основную мысль, которая должна быть созвучна цели самопрезентации. После этого поблагодарите интервьюера за внимание к вашему рассказу о себе и предложите задавать вопросы. Если ваша кандидатура заинтересовала работодателя, он, скорее всего, начнет задавать вам уточняющие вопросы. Надеюсь, что приведенные выше рекомендации по подготовке к собеседованию помогут вам. Главное – постараться им следовать. Желаю удачи, благодарю за внимание.